Доброго вечера! Напишите, как меня слышно и видно ли презентацию. Сегодняшняя тема у нас это активация. Что это такое и как правильно их проводить. Отлично. Тогда поехали. Что такое активация? А попробуйте обновить, потому что у меня очень хорошо и четко видно. В крайнем случае, можете скачать после того, как мы закончим. Он в открытом файле будет. Итак, что такое активация? Это очень сильно концентрированная энергия. Добрый вечер. С помощью древнейшего искусства, собственно, коим я и владею, для того, чтобы лучше стать, чтобы быть первой, быть успешнее, чем ваш сосед, коллега и так далее, активации как раз и нужны. В определенное время и в определенном месте энергия собирается. Ее можно включить, то есть перенести в себя. Важно понимать, хорошая она для вас и что конкретно она несет, потому что ее видов много разных. Делая активацию, вы включаете эту энергию колоссальных возможностей. Резюмируем. То есть активации это система достижений, для которой нужна четкая цель. Сначала предлагаю признать каждому из нас, да, мы контролировать цель свою не можем. Ну, по крайней мере, те, кто не знает семей. Потому что наша цель это что-то связанное с будущим, на которое влияет множество факторов. И помимо наших поступков. То есть бывают такие обстоятельства, о которых мы не знаем, мы не догадываемся, что они могут быть. И поэтому мы можем лишь обозначить свои желания и путь к их достижению. Можем достигать их разными путями. То есть можем долго добиться, долбиться, да, как в стену, бить, бить, бить год за годом теряя силы при этом и время. Можно по максимуму взять, то есть изучить цемень, с его помощью действовать, вырабатывать стратегии, настроить по фун-шуй в офисе и дома и делать активации Можно действовать по минимуму, но этот минимум поможет нам легче преодолевать какие-то возможные обстоятельства, которые могут возникнуть, и накапливать силы, а не терять их. А также получать помощников, которые смогут помочь нам, собственно, быстрее реализовать цель. Так как любая цель всегда связана с социумом. И именно в этом помогает активация. Цель обозначается достаточно просто, но она должна быть четкая, То есть вы должны видеть прямо эту картинку. То есть я хочу купить квартиру, я хочу наладить отношения, я хочу в два раза больше денег. Я не советую, большие цели это хорошо, но большие цели хорошо ставить, когда уже есть достигнутые маленькие цели. То есть относимся с уважением к энергии. И те люди, которые зарабатывают 20-30 тысяч в месяц, ну, не стоит сразу говорить о том, что я хочу зарабатывать миллион в месяц. Да? То есть мы ставим промежуточную цель, мы ее достигаем, ставим еще большую цель. Важна сосредоточенность. То есть не думать во время оговора, но мы об этом еще поговорим чуть позже, ни о чем, кроме цели, я о вам результате. То есть если вас там отвлекают дети, кошки, мужья, активация не сработает. И я как метафизик умею находить как раз вот эти сильные энергетические точки, которые несут для определенного человека свою ценность. То есть на определенное время и в правильном месте появляется энергия, которая подходит под вашу цель, под вашу личность, ну или под вашу карту БАЦИ и несет вам удачу, либо любовь, либо здоровье, потому что активации разные. И если эту энергию точечно расшевелить, и она как раз дает вам возможности достичь того, чего вы желаете, Энергия бывает разная. Та, которая нам не подходит, она всегда есть. И та, которая нам подходит и несет положительные события, она тоже есть всегда. И вот как раз нужно это уметь высчитывать. Собственно, я и знаю, как находить классный сектор. И тоже. То есть активация – это то, что может более скоро и без больших усилий привести к цели. Опять-таки, это, безусловно, не волшебная палочка. То есть никто не приедет, не решит за нас наши проблемы, никто не принесет наши желания на блюдечке. Оно помогает, оно дает возможности и помогает достичь этого быстрее, чем если бы вы пытались все то же самое реализовать, но без активации. То есть повышает в разы эффективность. И самое главное, позволяет сократить тот промежуток времени, который необходим для достижения желаемого. То есть хотите ли вы заработать больше или расти в карьере, а может внести гармонию в дом, а может найти хорошего специалиста, например, найти хорошего врача, на это тоже есть активация. И разные активации, они под разные цели. Всего активации около сотни различных видов. Они подразделяются на те, которые проводятся в помещении, либо в офисе, либо у вас дома, в квартире, либо в частном доме. Они могут проводиться за пределами помещений, например, прогулки. Также они подразделяются по времени, то есть минимум 2 часа. Но прогулки на самом деле не обязательно делать 2 часа. То есть вы можете прогуляться в необходимом направлении минут 20, а еще лучше минут 40 и потом возвращаться обратно. Но если вы ставите какой-то активатор, там свечку, вентилятор, лучше ставить на 2 часа. И есть такие, которые на день ставятся. Я, к примеру, всегда ставлю на целый день активацию денежная свеча. К сожалению, она очень редко бывает, то есть это где-то 2-3-4 даты в месяц, поэтому я всегда ее ловлю, она очень классно действует для денег. Также может быть на месяц, причем китайский месяц, да, который начинается не с первого числа, то есть обычно месяц начинается там 4, 5, 6 и до следующего месяца ставится активатор, либо активаторы, потому что иногда еще они... Их нужно ставить в разные точки в вашей квартире. И есть еще одна классная, она ставится на 11 лет. Это самая крутая активация и достаточно сложно рассчитывается. И нужно много всяких нюансов учитывать и хорошо знать фэн Вариативность проведения. Это зависит от вида активации. То есть в некоторых активациях, но это редко, допускается замена. Например, вместо фонтана поставить не знаю, стакан с воды и туда положить вот этот аппарат для рыб, который вырабатывает кислород. Либо позвонить в колокольчик или уборка, то есть может быть не строго, а в других необходимо предельно строго выполнять действия. И когда ко мне обращаются, там, ой, вы написали свечу, свечу, свечи у меня нет, а можно я поставлю вентилятор? Нет, нельзя. То есть если я написала, что нужно свечу, ставите свечу. Если я написала вентилятор, значит вентилятор. С некоторыми активациями нужно учитывать месячные и готовые летящие звезды. С некоторыми не нужно это делать. Также нежелательно, по крайней мере, долгие активации проводить в зоне ША. Давайте разберемся в том, знаете ли вы, что такое ША. Напишите, пожалуйста, в чат. Так, не все знают, да? А, тогда, смотрите, скажите, вот я сейчас нарисовала квадратик, ну, почти квадратик. А, да, но ну, ша это правильно, это та, которая на нас нападает, либо на дом нападает. Видно, квадрат желтого цвета нарисовала? Угу, отлично. И вот у нас есть, ну, все ша не будем сейчас рассматривать, потому что их много видов. Допустим, какой-нибудь там завод рядом с домом, с трубой. И вот это, либо, может быть, еще ша угол другого дома направлен на ваш дом. Ша это то, что ранит. И вот тот сектор, который раненый, иногда там вообще никаких активаций нельзя производить. Иногда там можно делать активации, но максимум на два часа, потому что когда сектор этот ранен, получается, соответственно, внутри энергия раненая и Активация либо не сработает, либо будет еще хуже. То есть, такие вещи тоже желательно учитывать. Но не для всех активаций это работает. По крайней мере, на 2 часа можно большинство активаций ставить. Измерения. Они разные бывают. То есть, по фасаду дома, по тылу и середины квартиры. Это зависит от самой активации. Хороший вопрос. Насколько рядом должно быть ША рядом с домом, чтобы можно было это считать за ША дома? Вообще, я советую ходить на занятия по фен потому что мы там тоже это обсуждаем. Есть много нюансов. Я сейчас все объяснять не буду, в каких случаях. У нас есть дом и у нас есть ША. И вот условно вы представили тень от этого дома. Одну тень, вторую тень. Это я говорю, это примерно, потому что ну, есть много еще других нюансов. И вот что в, если в районе этой двух теней этого дома есть ша, то оно действует на дом. Причем с любой стороны. Какой бы оно ни стояло. Также у нас есть еще различного вида наложения сетки для того, чтобы вы могли поставить активацию. На прошлом вебинаре у меня спрашивали, а что делать, если попадает в санузел? ну Какой-то сектор. Во-первых, вы можете смотреть по большому тайчи, то есть по всей квартире. Там, к примеру, северо-запад здесь, в этой квартире, и сюда вы ставите активатор. Вы можете работать с малым тайчи, то есть брать комнату и здесь смотреть северо-запад и ставить активатор. Но вы должны понимать, что, соответственно, здесь будет эффект меньше, чем если вы по, полностью по квартире это сделаете. Второй вариант. Если попадает на ванну, к примеру, нам нужно поставить активатор сюда. Ванная то и туалет – это неплохо, нехорошо. Там активироваться можно, но там активироваться бесполезно потому что все, что вы наактивируете, вы фактически сольете в унитаз. И тогда вы делаете проекцию вот сюда и ставите активатор вот здесь. Но он тоже будет действовать намного меньше. А, как вы думаете, кто самый-самый главный в активациях? Любые предположения. А, человек и удачное время. Так, сейчас скажу. Джифу. Джифу это просто дух. И по Джифу далеко не всегда активации делаются. Активации огромное количество. Джифу это одна из многих активаций. Это просто главный дух цемень. Ну, как вариант интересный, конечно. Так, остальные у нас молчаны, не хотят включаться. Какая бы энергия где бы ни была, какое бы удачное время, где бы ни было, какой бы сектор, где бы ни был, но если нет человека, активации тоже нет. То есть самый главный главарь активации это человек. И когда вы проводите активацию. Желательно находиться в квартире. То есть не просто мы там фонтанчик поставили и свалили куда-то, да, мы находимся в квартире. Есть некоторые активации, когда прям сидеть нужно в каком-то определенном секторе, причем все два часа. То есть сходили до этого, покушали, искупались, в туалет сходили, не знаю, детям сказали, чтобы вас не трогали, не курим. Да, то есть сели и сидим, напитываемся этой активацией. Потому что встали, пошли покурить, все, активации нет. То есть, ну, бесполезно, вы, получается, просидели до этого, там, допустим, час. То есть, самое главное, это, конечно, человек. И правило а, Безопасность. А, что я под этим подразумеваю? А, Во-первых, если мы ставим... Да, все с собой брать, это точно. Если мы ставим а, свечку, то мы, безусловно, не забываем о том, что это огонь. А, всегда к этому очень внимательно относимся. А, дальше. Безопасность ваша личная. Нежелательно, но не во всех активациях, нежелательно делать активации, когда сталкивается год. В некоторых активациях месяц, еще день и час смотрится, в некоторых не смотрится, в некоторых даже год можно не смотреть. То есть, Но чаще всего хотя бы лучше смотреть, сталкивается с вашим годом или нет. Например, бог богатства, Ну, в принципе, я лично делала бог богатства на столкновении, никаких проблем абсолютно. И многие другие активации, то есть где-то процентов 15 из всех можно делать на столкновении, все же остальные лучше не делать. И еще, что я отношу к безопасности, это желание или нежелание. Если вы заболели, если по какой-то причине ну, нет у вас вообще сил, но ну, вы не готовы просидеть эти два часа, ну вот просто вот ну, не лежит, что называется, душа, тогда лучше пропустить. Хотя в них очень важна системность, но лучше пропустить. То есть должно быть желание, во-первых, самой цели, не то, что это вот сейчас в носу поковыряли, но вроде я денег хочу а через два часа уже забыли, да? то есть это конкретная, тяжелая, такая весомая цель должна быть. И тогда вы делаете четкое выполнение, естественно, пакетирование и системность. Что это значит? То есть активация не имеет накопительный эффект. Есть некоторые быстрые активации, которые нужно сделать под какое-то действие, которое вы делаете, допустим, сейчас. Вам сейчас какой-то вопрос нужно решить. Когда вы делаете на сейчас, и эта активация, она уже завтра, послезавтра уже не будет действовать. Но именно то, что касается денег, здесь надо делать и те, которые на сейчас, и те, которые длительно. Потому что деньги, к сожалению, а может к счастью, не зарабатываются в секунду. Поэтому каждый месяц, то есть не то, что сегодня сделали активацию, через месяц забыли сделать, два месяца пропустили, три месяца сделали, месяц пропустили, то есть у вас и будет такая синусоида. Пришли деньги, ушли, ну то есть это такое бестолковое, в общем-то, занятие, то есть нужно делать это постоянно. Я активацию ела на протяжении, не знаю, уже, наверное, лет четырех. Переезжая я, не переезжая, неважно, Я всегда делаю активации. Некоторые активации я делала и в гостиницах, и где угодно. Это очень важно. Не искать сектора примерно. То есть, Ну, вот там солнце восходит, значит там восток. То есть такого вообще просто не должно быть. Нам нужно измерение четкой энергии, а не сторон света. И когда вы носитесь с компасом, вы измеряете энергию не стороны света. Почему я всегда говорю, нужен жидкостной, хороший, качественный компас. Не обязательно дорогой, но он должен быть хороший. Причем для активации, в общем-то, не нужно каждый день делать измерения. А я, к примеру, как приехала в этот дом, я один раз сделала измерение, все. Я просто периодически смотрю, потому что бывают активации, их я не даю, это, сын, пендагуа, там вообще там, нужно впендюриться там, буквально в там, 4-5 градусов, они очень точечные. А те, которые я вам даю, их достаточно просто найти, потому что либо это 15 градусов, либо это даже 45 градусов, то есть это очень такое большое место, куда можно что-то поставить. Не делать, если нет уважения, да, то есть, ну, если там что-то написала, ну сделала, да, ну даже если это фигня, но все равно сделай. то есть нет, почему говорю, должна быть четкая цель, без цели все, мы ничего не делаем. То есть, если мы ничего не хотим, ничего не желаем, ну, окей, тогда и не делаем. Как я уже говорила, не активируем долго в ша. Лучше сделать меньше, но безопаснее. То есть, если вы точно не уверены, ша не ша, но лучше тогда ставьте двух часов по и все. В санузлах, как я уже сказала, можно, но с условиями и бессмысленно. Поэтому лучше переносим градус. Нельзя делать в бардаке. Энергия, правда, вот не любит бардак. Очень много всяких фуншуйских статей, типа, уберите, и фуншуй будет классный. Но ну, это не совсем так, но в целом фуншуй будет классный, когда реально сделан классический качественный фуншуй, то есть когда есть аудит. Но бардак, правда, не любит. Там энергия, она либо активация вообще просто не сработает, либо очень слабенькая. Время. Я использую солнечное. Когда я пишу бесплатные активации в чатах, это обычное московское время. Для тех, кто заказывает у меня платные, я, конечно, рассчитываю их конкретное время. Но есть, знаю, те, кто делает по местному. То есть, там, допустим, ну, они смотрят, когда, там, к примеру, я пишу там, в 13 часов, и они смотрят, когда конкретно у них 13 часов. Я такой способ не люблю, потому что это лично мое мнение, но оно проверено на опыте, что оно действует слабее. Оно работает, но слабее. Поэтому платной активации, естественно, я делаю по максимуму. Еще какие правила. Делаем как можно ближе к стене. Что я имею в виду? У нас есть стена там какая-то мебель, там еще что-то стоит внешне. И мы не здесь где-то посередине комнаты ставим активатор, а как можно ближе к стене. Но не забываем, если мы ставим свечку, а здесь там, не знаю, окошко и какие-нибудь там шторы, то, понятное дело, мы ставим так, чтобы штора не загорелась. Но любые активации максимально делают близко к стене. Да, вы можете переводить в солнечное и делать уже активацию. Либо можете использовать свое, если вам влом переводить, и тогда, ну, просто результат будет чуть меньше. Как раз вот, переключила вот, о результате активации. Оно зависит от двух факторов, собственно, от вас самих, потому что. Человек, который ставит даже, там, допустим, очень классно да, вот денежную свечу, обожаю, который ставит денежную свечу, но он не развивается, не стремится, мало амбиций и лежит в основном там на печи, то максимум это он просто будет периодически находить небольшие суммы на улице, к примеру. А человек, который развивается, стремится, у него будет очень хороший рост от активации. И от фэншуй. Если фэншуй очень плохой, если у вас дом там на линии смерти, на линии пустоты, и помимо этих линий еще есть куча других неприятных штуковин, то активация будет мизерная абсолютно. Но в таких вообще в домах с плохим фэншуй я советую активации как раз делать по максимуму, Делать их в течение нескольких лет, то есть года два прям постоянно, чтобы была возможность переехать, подсобирать денег. И дело в том, что чем чаще всего, чем лучше фэн тем дороже, соответственно, квартира стоит. Поэтому, продав свою квартиру, купить другую квартиру в хорошем фэн сложновато. Плюс зачастую человек, который живет в плохом фэн-шуй, соответственно, у него плохая карта и не зная выбора дат, не зная фэн-шуй, он купит опять 100% квартиру с плохим фэн-шуй. Это я вам даю гарантию. Просто именно так и будет. то есть Соответственно, тогда еще нужны деньги на консультацию, подбор дома, квартиры, либо обучаться самостоятельно, чтобы не платить каждый раз за все подряд варианты. Поэтому фэншуй очень важен, прям мега важен, только вот эти две вещи, то есть от вас и от фэншуй. И, соответственно, делаем системно, как я уже говорила, чтобы была потом возможность быстро переехать оттуда. Потому что пока вы не переедете в хороший фэн-шуй, кратного роста не будет. Активации будут поддерживать. Они удержат от того, чтобы вы не спустились, когда 10 кредитами оплачивать за предыдущие 20 кредитов. Либо хотя бы помогут быстрее выплачивать эти кредиты. Но прям супер роста в рамках вашей денежной карты они не дадут. А при хорошем фэн-шуй да. Они дают хороший кратный рост. И есть еще усиление. Эти секретики я вам еще не рассказывала. Первое, я уже сказала, ближе к стене делаем. Не отвлекаемся ни на что. И второе, это самостоятельный расчет. Дело в том, что когда вы самостоятельно считаете, вы включаете свою карту, карту активации, помимо энергии. На каком-то физическом уровне я не знаю, как это работает, но то, что работает, это факт, прям стопроцентный. Как раз вы говорили про ступенчатость. Да, да, вот, Полина, вот действительно, да, ступенчатость есть, и все правильно. То есть даже если вы переедете в хороший фэн он будет пока хороший, и вы опять все делаете, там активацию, цемент, там время выбираете правильное. Через несколько лет у вас будет возможность переехать в еще более лучший фэншуй. Ну, вот так оно работает. По-другому, так чтобы сразу вырасти на миллиард, нет. Ну, и не, не все могут вырасти до миллиарда, то есть у нас все-таки ограничения определенные есть в карте вот но кратно вырасти могут я как-нибудь покажу свой доход в самый плохой месяц вот и когда я вообще филонила мне уже не было это в сентябре было в октябре дни рождения и в сентябре у меня столкновение и мне вообще не хотелось работать и это вот самый самый фиговый у меня был месяц я как-нибудь покажу свой доход то есть, конечно, я, допустим, знаю, что я миллиард долларов не смогу зарабатывать в месяц. Нереально, мне карта моя не даст. Но я точно знаю, что зарабатывать 20 тысяч рублей, а когда-то я получала 15 тысяч рублей. Реально. А потом у меня было такое 24 тысячи рубля в месяц. Я бы сейчас стремилась честно такую сумму получать. Я, в принципе, я расходы тоже покажу как-нибудь свои. Я не понимаю, как на такие суммы можно жить. То есть любой человек может вырасти, абсолютно любой. Какая бы очень плохая карта ни была, то есть те, кто знает, кто видел мою карту, у меня помимо того, что там контроль, то есть мой дворец под контролем, у меня там ген, а это самый плохой цемень, а, знак. Ну, хуже нет просто. А он у меня стоит во дворце жизни. То есть ну, это вообще кошмар-кошмар. Но, ну, тем не менее, при определенных правильных действиях, при знаниях метафизических можно очень такой нормальный эффект получить. То есть активации это простое решение для быстрого роста. Почему простое? Потому что они легкие. То есть не нужно, как я всегда говорю, там, кожу жабы искать или еще что-то такое странное делать. А, нашли сектор, нашли, поставили активатор и все. А, так, а по-моему, у нас потерялся один слайд. Я сейчас попробую его найти. Вот, да, я его пропустила. Не знаю, как перелетели. Оговор. А, я хочу тоже вас немножко помучить. Как думаете, возможен ли один оговор для всех? Как угодно назвать. Заговор, наговор, шипоток там какой-нибудь. Потому что активация делается через оговор. Это обязательное условие. То есть, есть ли какие-то такие слова, которые подойдут, чтобы вот я вам давала оговор для всех абсолютно, чтобы он подходил. Там, допустим, на деньги там даю активацию или еще что-то. Вот Как думаете, возможно ли? Угу. Невозможно, нет индивидуальности цели. Да, супер, супер. Класс! Это реально, да, это действительно невозможно. Во-первых, для каждой активации свой оговор. А во-вторых, у каждого человека своя судьба. И даже если вы объясните мне свою ситуацию, я все равно придумать для вас оговор не смогу. Поэтому все правильно, поэтому каждый оговаривает сам. Можете про себя, можете вслух можете там прокричать, я не знаю, но только это не должно быть агрессивно, потому что энергии мы не приказываем, да, мы просто объясняем, чего мы хотим. Поэтому я никогда не описываю там какие-нибудь там «раздесите, да будет так!» Или там, да, исполнится это, то есть, ну, <laughs> это все ерунда, то есть, каждый говорит так, как он, да, то есть, и я просто видела такое в соцсети, где-то мне ВКонтакте попалось, я там сидела просто, ну, я долго хохотала с этого, ну, я понимаю, это люди на это очень хорошо реагируют. И там в комментариях сразу «Да будет так! Да будет так! Да будет так!» И все пишут, и такая сижу, думаю, ой-ой-ой. Оно на самом деле, жалко, что так происходит, потому что за коммерциализацией убиваются настоящие знания. Ну, это в девятом периоде будет еще хуже, на самом деле. А, поэтому, да, каждый говорит сам для себя, сам за себя. И в некоторых случаях можно делать активацию за других людей. Не во всех, но можно. И достаточно часто много активаций встречается, когда можно сделать за другого. Но это будет слабее, поэтому лучше каждый сам за себя. И время оговоря, конечно, мы не подходим, не поставили так, оба, свечку. и такие. Я денег хочу. То есть мы это занимает где-то хотя бы минут пять, 5-15 минут. То есть мы говорим, что мы хотим, и мы говорим, каким способом. Потому что, опять-таки, я хочу денег – Окей, okay. а каким способом? А если у тебя работа, что ты собираешься делать? Если ты хочешь больше денег, соответственно, тебе, допустим, нужно расти в профессиональном, а, то есть тебе нужно учиться, да, там, проф, там повышать, либо идти вообще в другую какую-то сферу, либо уходить в фриланс, потому что много денег можно заработать только во фрилансе. Даже если вы там директор «Газпрома», все равно у любой фирмы есть определенный лимит зарплаты, которые могут платить вам. А, соответственно, во фрилансе таких потолков нет. Ты сколько заработал, столько и заработал. То есть как постарался, так и заработал. Поэтому нужно объяснить, показать, можно даже картинки у себя какие-нибудь там сделать. Я, допустим, даже делаю карту желаний, но ну, это делается не так, что там что-то налепил, поставил, и все. Да? То есть, с психологической точки зрения, хорошо. Вы все время на нее смотрите, она вам мусолит глаз и думаю и где-то там начинает чесаться ну наверное что-то надо сделать а с карты желания там нужно определенным образом работать и поставить еще в определенное место вот я кстати вот этот дом купила почему потому что у меня такой точно такой дом причем синего цвета был наклеен на карте желания я когда увидела думаю все беру да да то есть ну это сосредоточение своего рода и очень многие вещи, они вот так у меня и сбываются. Но, понятное дело, это сбылось не потому, что я карту желаний нарисовала, а потому что я с ней работала, со своими желаниями работала. Вот. И поэтому во время оговора то есть нужно сказать, хочу такую-то сумму конкретно. Не факт, что вам ее дадут до точки, да, то есть я там хочу заработать, допустим, там, не знаю, завтра там, премию получить тысяч. Ну, возможно, не даст вам Вселенная 5000, возможно, она там даст через 3 дня 4,5, но все равно лучше обозначать, что вы хотите и каким способом обязательно, потому что, как говорится, бойся своих желаний, а то может прийти не так, как мы хотим. С картой желания там вообще все не просто, там под базы, под она делается, то есть можно еще летящие звезды учитывать. То есть, эта штуковина, она многослойная, как любая вещь в метафизике, то есть можно использовать только один, например, поставить там в 2023 году в восьмерку, да, в летящую звезду восемь, ну окей. Либо можно подключать еще своих полезных богов, можно подключать натальные карты, можно подключать ГУА, там, там еще куча-куча всяких вещей. То есть ну, это уже зависит от количества имеющихся знаний и иногда еще и возможностей, потому что ну, бывает так, что у человека просто банально отсутствует нужный сектор в доме. Вот, то есть. А, да нет, дело в том, что смотрите, опять-таки, как вы будете вешать ее. То есть, если вы начнете долбить в стену, а там находится, к примеру, афликция, то вам за это повесить карту в любом месте прилетит потом так, что на несколько лет будете разгребать. А если вы просто тихонечко поставите где-нибудь, то в целом хуже не будет. Потому что это скорее просто ваша визуаль... визуализация того, что вы хотите. А вот если уже там впендюривать в правильное место, ну, я же говорю, тогда там с ней надо работать. Поэтому, в принципе, просто где-то поставить не вопрос. Спокойненько делайте ее и ставьте. Я, например, как раз в ближайшее время собираюсь закупаться всякими там журналами, газетками. И, ну, собственно, Новый год скоро, да, поэтому буду делать карту желаний. И в феврале я буду ставить в определенное место. А, так что делайте, да, никаких проблем. Главное, стены не сверлите, чтобы ее повесить. И не только не сверлите, но и не забивайте гвозди, если не знаете, где аффлекции. Ну, афликции тоже можно обходить в определенные дни, но это достаточно сложно рассчитывается. И, в общем, проще не городить огород и просто поставить тихонечко. А, Итак, все, ни у кого никаких вопросов нет? Тогда я вам предлагаю усилить активацию. Способ очень легкий. В субботу мы будем заниматься тем, что учиться, как делать активацию Бога богатства и Бога счастья. Бог богатства – это классная энергия, которая позволяет увеличить заработок. Чем хорошо, тем, что бог богатства и бог счастья легко рассчитывается. То есть это подойдет и для совсем начинающих, которые там максимум карту Менгли открывали. И бог счастья – это для любви, гармонии, как пар, так и одиноких, но… А здесь еще подходит и для тех, кто, ну, любовь не шибко нужна, но, допустим, нужно хорошее взаимодействие с коллегами, хорошее взаимодействие с родственниками, то есть бог счастья это очень объемное такое, то есть я, почему я их объединила, потому что может быть богатство, но без счастья. Может быть, счастье такое слабенькое, но без денег. Оно как-то не очень. Поэтому я решила сразу в одном занятии объединить. И для тех, кто хочет сам включить, то есть это работает просто отлично, когда вы начинаете делать это самостоятельно. И я завтра объявлю, то есть стоит, это будет 4000. Но для тех, кто сегодня на вебинаре... А для вас на десять процентов дешевле, наглядно.